Санкт-Петербургу, не вопреки державы для. Была трясина, теперь земля, была кандальной, теперь свободна. Москвой опально, но всенародно любима, чтима. И нету краша, Петра творение, столица наша.